«Приветствую! Семья канала Немиркин. Сегодня я буду читать статью, написанную от первого лица одной из наших авторов – Габриэль. Вот ее слова. «Привет, меня зовут Габриэль. Я штатный писатель Psych2Go, студентка пятого курса колледжа и страдаю от тревожности. С начала учебы в колледже я многое узнала о себе и своих эмоциональных потребностях, хотя, возможно, мне пришлось узнать больше, чем большинству студентов. Любой человек может и будет испытывать стресс в школе в определенный момент времени». Тем, кто страдает тревожностью, может быть сложнее преодолевать препятствия, связанные с напряженным беспокойством. Такие симптомы, как раздражительность, усталость и навязчивые мысли, могут сделать учебу более сложной, но при определенных усилиях и небольшом количестве времени каждый может адаптировать свое образование в свою пользу. Вот семь мыслей, которые беспокоят студентов колледжа в течение дня. Первое. Нахожусь ли я в нужной комнате? Один из моих самых больших, возможно, иррациональных страхов – зайти не в ту аудиторию. Каждый студент останавливается и смотрит на меня, когда я осознаю свою ошибку, а потом приходится объяснять профессору, почему я случайно прервал его лекцию, удостоенную награды. Я проверяю расписание занятий каждый день, прежде чем войти в аудиторию, просто чтобы еще раз убедиться, что я нахожусь в нужном месте в нужное время в нужный день недели. Я сохраняю его в фотографиях на своем телефоне, чтобы легко иметь к нему доступ. И я слышал, что другие студенты устанавливают расписание в качестве фонового рисунка на обоих, чтобы еще быстрее проверить его. Я знаю, что это излишне часто проверять расписание, но беспокойство может привести меня в замешательство даже в обычных ситуациях. Поэтому я не могу быть слишком осторожным. Во-вторых, пожалуйста, не звоните мне. Если говорить вслух, быть поставленным на место и привлекать к себе все внимание, то обращение ко мне в классе может вызывать тревогу на нескольких уровнях. Но я была приятно удивлена, когда узнала, что многие школы и преподаватели с пониманием относятся к психическим заболеваниям. Мне очень повезло, когда я встречалась со своими преподавателями в рабочие часы, чтобы объяснить им свои проблемы и разработать план успешной работы до конца семестра. Высказывание вслух на занятиях – это не единственный способ участия. Поэтому вместо того, чтобы корить себя за то, что не поднял руку, я стараюсь отдать себе должное за то, что хожу на занятия, хорошо выполняю задания и показываю своим преподавателям, а также себе самому, что я ценю свое образование. В-третьих, здесь слишком много людей. Особенно для студентов больших кампусов толпы людей могут быть постоянным раздражителем. Просто дойти до класса может стать проблемой из-за приехавшей экскурсионной группы старшеклассников или лекции, которая закончилась поздно. К сожалению, нет способа избежать или предсказать, где соберутся толпы. Но наличие запасных планов, например, альтернативных маршрутов, чтобы добраться до класса, может помочь вам сохранить спокойствие и собранность, когда все идет не по плану. Возможно, мне не удастся избежать людей во время прогулок по кампусу. Но у меня есть секретная стратегия на случай, когда я нахожусь в классе. Я сажусь в передней части комнаты, чтобы не видеть других студентов. И я стараюсь сидеть ближе к проходу, чтобы знать, что я могу легко уйти, если мне понадобится. В-четвертых, трудно сосредоточиться. Беспокойство может включать в себя скачки мыслей, беспокойство, перепады настроения и постоянное беспокойство, а также бесчисленные другие психические и физические симптомы. Неудивительно, что бывает трудно сосредоточиться. Беспокойство любого рода отнимает силы у тела и разума. Поэтому постарайтесь не быть строгим к себе, если вы обнаружите, что вам трудно сохранять присутствие в классе или где-либо еще. Некоторые люди находят, что сосредоточиться помогает ерзание с каким-либо предметом, в то время как другие лучше всего концентрируются при минимальной стимуляции. Для того, чтобы найти то, что подходит именно вам, потребуется некоторое время проб и ошибок, поэтому не сдавайтесь. Пятое. У меня нет времени. Колледж сам по себе отнимает невероятно много времени, особенно если вы учитесь на дневном отделении. Каждый студент время от времени испытывает нехватку времени, но тревога заставляет чувствовать это давление постоянно. Для меня лично то, как я провожу свое время, является большим источником беспокойства. Я стараюсь записывать все встречи и задачи в календарь, чтобы держать себя в порядке, потому что я склонна путаться и перегружаться, когда волнуюсь. Наличие расписания, списка дел и календаря в одном месте позволяет легко вернуть себя в нужное русло, когда я не знаю, что делать. 6. Я ничего не забыл. Я постоянно беспокоюсь, что забыл дома задание или тетрадь, хотя на самом деле я почти никогда не забываю. Я знаю, насколько я бдителен, что не доверяю собственным привычкам держать себя в руках. Так легко упустить что-то из виду, когда мои мысли бегут со скоростью мили в минуту, но страх оказаться неподготовленным обычно берет верх над мозговым туманом. Мой лучший совет – написать список того, что вам нужно запомнить, а затем регулярно перечитывать его. Например, каждое утро перед выходом из дома или каждые несколько часов во время сбора вещей в поездку. Мои мысли могут быть не скоординированы, когда я мысленно перечитываю свой список перед выходом на занятия каждое утро. Но эта простая привычка приносит мне спокойствие, потому что я знаю, что прилагаю сознательные усилия, чтобы быть организованным. 7. Могу ли я работать один? Мало найдется вещей, которые я боюсь с большей силой, чем групповая работа. Честно говоря, иногда я с трудом доверяю себе своей оценке. Но я также не собираюсь отдавать свои выписки кучке одноклассников, которых я никогда не видела. Как человек с тревожностью, я обычно делаю большую часть работы и прилагаю больше усилий ради оценки. Поэтому бывает трудно не предполагать, что каждый новый групповой проект закончится так же. Когда ученикам разрешают выбирать группы, я стараюсь быть в самой маленькой группе, чтобы общение было менее сложным. Все помогает. Смогли ли вы понять, что какие-то из этих мыслей похожи на ваши собственные? Может быть, вместо колледжа это другая похожая среда? Если у вас тоже были такие мысли, знайте, что вы не единственный. Я надеюсь, что это видео также помогло другим людям лучше понять тех, кто испытывает тревогу. Пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь и прокомментируйте ролик ниже. Поделитесь с нами, что бы вы хотели увидеть нового, и мы скоро вернемся к вам в следующем видео. Как всегда, супер спасибо за просмотр!